А эта пташечка весела Раскрывала белые крыла Не пила, не ела, не спала Весточку хорошую несла Весточка хорошая, легка Радуйтесь на ней Так нам идет весна, Щебет Темна, потому что Кончилась война Лишь одна Маруся Не поет, волос Раздыхает, слезы льет Нет цветастых лент В ее красе Воротились парни